Доброго здоровья всем! Всех с наступающим 2020 годом новым! Сейчас такое предновогоднее время, какие-то новые планы, новое сознание. Я в связи со своими осознаниями хочу сказать слова благодарности Александру Барановскому. Обратилась к нему с внутренней проблемой вообще по жизни, состояния Нереализованности, состояния какого-то периодически, как будто стагнация. Остановка и ни взад, ни вперед. Большой вопрос: вот что это? И для тех, кто считает, что наша душа перерождается возможно, для тех будет еще интереснее. Мы с Александром проходили предыдущую жизнь. Очень интересно получилось. Трансформация внутренняя предыдущая, одна из предыдущих жизней оказалась достаточно сложной, очень сложной в том, что несоответствие самой жизни и ухода из нее и вот это непонимание было настолько яркое, и такое неприятие очень мощное, что потом воплощаться в дальнейшем, был огромный протест. И вот это вот самое состояние, состояние внутреннего протеста во многих моментах моей жизни, оно присутствовало. Александр помог мне проработать очень сложное, очень сложная была внутренняя работа. Для меня много непонимания, с одной стороны возмущение какое-то, ну, такое как бы ну, неприятие, а, неужели такое может быть. И, и тем не менее вот эта трансформация, внутреннее осознание, это потрясающе, это колоссально. Если я раньше телом а, чувствовала, вот, как только а, какая-то мысль относительно а, ну, каких-то неприятных моментов жизни, относительно... А, того, когда одни люди другим причиняют боль. и Я это буквально, то есть, когда кто-то разговаривал, и где-то какая-то мысль относительно вот этих вот неприятностей по отношению к другим людям, я физически ощущала телом, это настолько было ярко, мне непонятно было, почему. Сейчас у меня такое осознание, насколько в действительности Наши предыдущие жизни могут влиять на наше настоящее. Александр, низкий поклон, вообще глубокая благодарность. О, ребята, это потрясающе. Обращайтесь к Александру Барановскому. Да это супер изменение. Благодарю, Александр.